Добрый день, дорогие друзья. Это день первокурсника, день шестой. Меня зовут Владислав Сергеев. За камерой Булази Гангирев сегодня выступят Инженерный институт и Институт управления экономики и финансов. Посмотрим, какие конкурсные программы предоставят они сегодня. А мы пообщаемся со зрителями и узнаем, чего они ждат от этого праздника. Пойдем за мной. Чего ждешь с концерта? Ну, блин, жду эмоций, феерий, чтобы мне все и понравилось, чтобы все было круто, чтобы никто не воплил, короче, чтобы те группы все вовремя вынесла, да, чтобы музыку вовремя включили, да, и все было супер так, в едином порыве, все круто там, бам-бам-бам. Как думаешь, как думаешь Константин будет лучше? Ну, блин, ну нельзя сравнить, просто вот есть... Почему нельзя? А ты попробуй. Не, потому что маленький институт и большой, то есть вот маленький, у которого там, ну, человек, ну, 150, короче, да, вот где-то всего в универе. Ну, нет, не 150, 300 и UF. 8000-1700. То есть, ну, понимаешь, возможности у них все равно разные, так что, ну, инженерный тоже хорошо выступит, и УФ тоже вообще хорошо выступит. Мы в зале. Открываю шестой день первокурсника, институт управления, экономики. Оп! Простите, инженерный институт. Их задумка связана с космосом. Молодые космонавты разрабатывают проект, способный помочь планете Земля. Он на них удается, и они улетают в открытый космос, где на пути их ожидает ряд неудач. Ошибка в расчетах, поломка корабля, испытание дружбой и крах проекта. Но это не останавливает ребят. Надежда в их сердцах не угасает. Они верят в то, что еще смогут помочь людям. Мы же только что уничтожили 100 миллиардную станцию в космосе, вряд ли нам разрешат продолжить исследования. Ну, Во-первых, не мы. А вы Во-вторых, прорвемся. Программу инженеров удалась. Четко проработанные номера, которые на протяжении всей программы сочетаются с тематикой. Думаю, не все институты могут похвастаться чем-то подобным. Костюмы и даже мини-шаттл. Видно, что Институт управления и экономики Ой, оговорочка. Инженерный институт вложил много усилий в программу. Надеемся, что в своей группе они займут должную позицию. А тем временем прогуляемся по Униксу. Побеседуем с гостями и конкурсантами. И присоединимся к концерту Института управления, экономики и финансов. Ну вот, сейчас правильно сказал. Что будешь показывать? Стэм. Стэм? А, в чем? Ну я Стэм, ведущий у нас батл будет. Версус батл. Мне рассказывай про версус батл, ты там. Как? И ведущий ректоратов. А, ты как раз тот самый ректорат? Ты ты называешься мне ректорат сегодня, да? Да, сегодня ректорат. А так а, а, ректорат уже, ну сегодня да. Uh -huh. А как? А, а сможешь что-нибудь как-нибудь зачитать там вот добрый вечер, там, как поприветствую экономице или -э -э ректората? Привет-привет, эконом! С вами ректоратор, и это Вектор Баттл. Пошумим, пожалуйста! Выступает Институт управления экономики и финансов Думаю, что и говорить-то здесь особо не о чем Всем уже давно известно, что экономисты подходят концертом с особым трепетом Ведь не зря они хвастаются своим чемпионским титулом Любопытно, какое место займут они и в этом году? Посмотрим на концертные номера чемпионов На с баттл Евклида Лобачевского ты меня прости, тебя плоскости Пол актива. Лучшая и лучшая поэзия. Никого... Все хорошо, но вопрос один. Почему Евклид в украинской накидке? Не думал, что Евклидова геометрия родилась сильно на Украине. В следующий раз подбирается наряд этот. Вот он. Красный, белый, синий, там, пожалуйста. Они, это все было случайно. то есть Мы просто взяли то, что было, что, -то то, что оставалось, и оказалось, что осталось синее и шехлоте. А, то есть вы последнее решили с гримерки подтаскать? Нет, просто и другого мёрки. не было. Также Натанит зомби-апокалипсиса. Судный день близок, ребят. Переживем и его. Еще за басту выступил тоже норм. Самое то для финалочки. Да и после предыдущего танца смотрится он очень даже в жизни утвердительно. Ну и еще много чего интересного. Смотрите сами поддерживается на работе. Концерт выдался классным. Спасибо ребятам за проделанную работу. Ну а нам пора. Переносимся в фаге. Вот и все. Концертные программы на сегодняшний день подошли к концу. Перед вами выступали инженерные институты Института Управления экономикой и Финансов. Они проделали очень сложную работу. Большое спасибо организаторам за их упорный труд. Ну а мы увидимся с вами завтра на концерте Института социально-философских наук и массовых коммуникаций и на концерте Института вычислительной математики и информационных технологий. До завтра!